Я в последнее время сплю даже, блин, в маршрутке, блин. ]erta. Ой, вообще повезло. Опять кукла воду. Мы так в тот раз ее не чупокнули. Да. О, ⁇ п, Что ж так сразу-то, ты не видел ничего? Блин, я когда я ору, да? Да. Ух. Это <связано> надо было... твои уши будет. Надо было так сразу заходишь, сразу уже обосрался. О, май. Гач. Ёб, ты, дышка. Не знаю именно. Не поздоровалась? Ну, вслух зачем? Н не не... Зачем в чат писать, когда можно поздороваться? А, так? Ну, так... А! Ёб, ты, дышка. Не знаю. А! А, фу, режет, на. Давай текай. Так, чего, сразу текать? Да я очканул сейчас. <laughs> я отвык я уже, слышу, что он пилит я тут. В ступоре, <laughs> вай, вай, вай. Блин, хочу, чтобы Ты отсюда кто-то выбежал. Да. Магна. Кнопку нажимай. Магна. Магна. Магна. Магна. Магна. Магна. Магна. Магна. Магна. Магна. Что-то за куня? Ой, Ах, ты ж гомню! О, Л, ты видел? Да. Ебать, там О. глаза открылись, да. нахуй. Я, я передумал, Валим я... вален, нахуй. Э, где я, блядь? Я э, заблудился, вы... Лёд. Здесь. Приятного аппетита, да, ребят, не всем. Вы... Лют, ты где? Я думаю, что комната... А что, пруфы, вот, смотрите, что, пруфы, вот. Смотрите, все сейчас смотрят, вот. Ох. О, блядь, бежит нахуй. Иди, спасайся, блядь. А! только на стенах дети. Слышишь, призрак проржал с моих яиц только шо. Я как раз яйца такой поднял, понял. И он такой хи-хи-хи. Блядь, вот говно. Мразь. Помогите. О, о, коридор, люд. О, блядь, крысы, ебать! Я не врать, блин. Чем быть, блин? На нам же надо, да? а пошли они в жопу, е брать их Вы еще я... обосрал о, четверочка вот здесь ты дебил, пойдем отсюда, лед, пойдем ой, он дверь тр... еще раз открыл открыл, ой, бля, это охота беги, беги, беги, спасайся в подвал, в подвал беги, за мной это подвал, бля вправо, вправо я умираю, накой о бля, о! я башу. Он мне схавал, дура. Ты меня дверь да. От говна. Двери закрыты, так надо ты Hello. Я выше How are you? Блять, охота. Я... Я умер, мне перда. Серьезно? Да. Ебан, ну, бабон. Смотрите, а шо за да, это вообще какой-то дриж. Ни, ни, ни хера, ни хера не активнее, не уча, а потом да, меня сажал. Ты, ты, ты а? ты да он слабый какой-то, терье. Что это <свят> ну, хорошо, улики О! Блять кружками тут сука пердючат гонок О! Ебой! Сука, появилась, блин! Побачивает такое... Это ЭСГ, я тебе говорю, это реакция на ЭСГ, наверное Вот говно Ну он в него вошел, да А, все отлично Ну, я думаю, это... Я думаю, это ЭСГ